Любишь играть в GTA Online, но ты не можешь позволить себе новые тачки из последних обновлений и купить дорогие апартаменты, так как на твоем счету только 2 бакса и очень маленький уровень? Не беда, ведь у меня в группе за пару минут и за очень низкую цену каждый из вас может стать миллионером самым большим уровнем в игре. И если не верите, то посмотрите более тысячи отзывов довольных клиентов, которые не раз заказывали прокачку именно у нас. Кого-то заинтересовала ссылка на группу есть в описании под видео. Всем привет, ребят, на связи Макс и вы смотрите новое видео на моем канале, в котором вы увидите чит с накруткой денег по 10 миллионов долларов, накруткой уровнем и открытие всего рекавери. И думаю не будем тянуть, давайте выберем трех победителей из позапрошлого видоса на бесплатную прокачку. Итак, вот первый, второй и третий счастливчик. Напишите мне в ВКонтакте, если хотите забрать свой приз. Но ну, если ты также хочешь получить прокачку от меня совершенно бесплатно, то все, что тебе нужно сделать, это написать любой коммент и к нему оставить ссылку на свою страничку ВКонтакте. Ну что, теперь давайте приступим к обзору. Приятного просмотра! Для того, чтобы начать играть с читом, вы должны его скачать. Скачивайте его по ссылке в описании. Но для того, чтобы скачать, вы уже должны быть подписаны на мой канал и поставить лайк этому видосу. Потом запускайте сам чит, выбираете версию игры и нажимаете Inject. После игра у вас автоматически запустится. И после входа в любую сессию нажимайте на звездочку, которая находится на нампаде. Но прежде чем говорить, что у вас ничего не работает, проверьте, включен у вас нампад или нет. Ну вот такая несложная установка у данного чита. Ну и теперь, думаю, можно взглянуть на его функции. Вот видос подходит к концу, ставь лайк, если досмотрел до этого момента, ты красавчик. Ссылку на загрузку чита я оставил в описании. Также не забывайте подписываться на канал и вступайте в мою группу ВКонтакте, где я часто выкладываю различные инфу с читами, да и с самой GTA 5. Ну а на этом я прощаюсь, с вами был Макс и скоро увидимся.